Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Светлана Абба. Я являюсь экспертом московской промышленной палаты. Сейчас буквально пару слов во мне, пока все подключаются, собираются. Я долгое время являлась заказчиком, руководителем контрактной службы. Работала по 44-му федеральному закону. Больше. Также я Знаю не понаслышке, что такое участник закупки, поставщик, тоже имела опыт работы в этой области. Некоторое время работала федеральным органом исполнительной власти и методологом на электронных торговых площадках. Итак, ну вот, я немного представилась. Сегодня мы с вами поговорим на, на мой взгляд, очень интересную тему. Почему? Потому что. И будет сочетаться и теоретическая часть, которая ну, иногда кажется скучноватой, но на самом деле там кроется очень много подводных камней, о которых нужно знать, о которых нужно знать с самого начала, начиная с определений, ну, потому что там много смысла, очень много смысла, который потом на много что влияет. Наша тема с вами сегодня – участие в торгах и передошках. Мы поговорим о, о теоретических моментах, и я расскажу вам о некоторых практических моментах, как непосредственный участник этого процесса, как практик, как человек, который видит эту систему из стороны заказчика и из стороны участника закупки. По ходу моего монолога обязательно пишите, когда что-то непонятно, потому что я буду стараться как можно доступнее это говорить, но, может быть, какие-то вещи будут немного проскальзывать, ускальзывать. Если вам чего-то будет не хватать, вы пишите, я буду останавливаться, возвращаться и так далее. Мы начнем с вами с определений, с терминов. Это обязательно. Без этого, к сожалению, мы дальше не продвинемся. Мы будем сегодня говорить и о 44 законе о контрактной системе, и о законе 223. -м. Значит, это закупки госкомпании, отдельных видов, юридических лиц. Мы с вами поговорим о том, как непосредственно подавать заявку, что в заявке, из чего состоит заявка, что нужно проверять, на что нужно обращать внимание. Ну и в конце вам произойдут уже домашнее задание. Итак, давайте начнем. Давайте начнем с вами с понятия «торги». Потому что в обычной жизни мы слышим часто разные термины. И тендерами называют, и торгами называют, и закупками называют конкурентным способом проведения закупок. Понятие торги оно действительно есть. Вот понятие тендеры оно ни в сорок четвертом законе, ни в двести двадцать третьем законе не применяется. Оно есть в одном из гостов достаточно старых. Но тем не менее, если вот так, обывателям Доступно и понятно, в принципе, тендерами тоже весь этот объем конкретных закупок, который у нас раскрывается в 44-м, 223-м, называть тоже можно, но, на мой взгляд, это не совсем корректно. Так вот, непосредственно понятие торги, оно употребляется в 223-м законе, в 44-м такого нет в контрактной системе. И под торгами понимается, к ним относится конкурс. Открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс. То есть у нас все закупки делятся на открытые виды и закрытые. Вот мы с вами будем говорить сегодня об открытых способах закупок. По закрытым это такая более специфичная отдельная тема. Про нее мы говорить сегодня не будем подробно. Значит, торги. Это конкурс. И его разновидности аукцион и его разновидности открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый запрос котировок и э, разновидности запрос котировок в электронной форме и закрытый запрос котировок запрос предложений а, тоже в электронной форме и закрытый торги являются одним из способов проведения конкурентной закупки а, вот те способы, которые мы с вами перечислили, мы на них, в принципе, и будем сегодня останавливаться. Они аналогичные, прописаны и в 44-м законе, их четыре, 4, о них мы будем говорить. Конкурс, аукцион, запрос котировок и запрос предложений. Но если мы говорим с вами о 223-м законе, закон для госкомпании, да, вот так условно, что понятно, но я думаю, что, в принципе, вам и аббревиатура 223 Понятно, знакомо. Так вот, там торги, это вот вышеперечисленное, поименованное строго в статье 3. Но заказчики по 223 закону, они обязаны написать и разместить свое положение о закупках. Чуть дальше. Я еще пару слов скажу о положении, о том, как важно его изучать и где его найти. Так вот, это не все виды конкурентных закупок, которые могут иметь место у заказчиков, которые работают по 223 Вот торги, да, они обязаны быть у всех, у кого есть это размещенное положение, кто работает по 223 Но а заказчиков по 2-3 не ограничивают придумать еще какие-нибудь другие виды конкурентной закупки. И там вот встречается огромнейшее количество, их очень много, это, это тоже конкурентные закупки. А, но именно термин торги ⁇ это вот те виды, которых мы с вами говорим. Есть и другие и вы тоже можно участвовать. А, сейчас непосредственно о том, что такое конкурс, что такое аукцион в 223 федеральном литеральном законе. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке и заявка, окончательное предложение которого в результате сопоставления заявок и окончательных предложений на основании указанного о такой закупки критерии по цену, содержит лучшие условия исполнения договора. В этом определении, которое дается в статье 3.2 223 закона, нам с вами важно обратить внимание на на мой взгляд две вещи. ну Во-первых, я так для себя запоминала, э, какими-то короткими, да, фундаментальными э, понятиями, апеллируя конкурс, это лучшие условия исполнения договора. Вы должны, э, понятно, что вы должны соответствовать критериям, а конкурс это, на мой взгляд, наиболее сложная форма э, торгов, которая есть и в 223-м, и в 44-м законе. Под конкурс это довольно сложно. Там прописываются критерии, там нужно подавать дополнительные документы по соответствию критериям. Критерии могут, быть, могут относиться к части опыта, критерии могут относиться к части там, деловой репутации и так далее. Критериев много. Они чаще всего в положении тоже указаны, какие могут быть критерии, обязательно указаны в документации закупки в 44 четвертом законе, если мы говорим об аналогичном способе конкурентной закупки, то там есть постановление правительства, которое указывает на то, какие могут быть критерии и какие максимальные разбивки по ним а в части процентного соотношения с и этим критериями. Но самое важное, что это лучшие условия. Это лучшее условие, и э, там нет привязки вот именно к, к, тому, а, к тому основному принципу в контрактной системе, который у нас есть, это все, что, все, что вы проводите, максимально проводить аукционом. Да? Вот нас, а, давно повелось, заказчики чаще всего так себя и ведут, и в соответствии с этим у нас как раз аукционный клиент в контрактной системе образовался. В 223-м нет, там довольно часто используют и конкурсы, но есть формы, о которых мы дальше с вами поговорим, они чуть проще, но как-то перекликаются, на мой взгляд, с конкурсом и с аукционом. Так вот, конкурс – это лучшие условия, и обратите внимание на то, что здесь появляется формулировка «окончательное предложение». Вот эти окончательные предложения, они, они связаны с этапом передошки, о котором мы тоже с вами поговорим сегодня. Дальше, аукцион. А, ну, что такое аукцион? Если кратко, аукцион – это лучшая цена, наименьшая цена. А, наименьшая цена, если мы переходим через ноль, то наибольшая цена, когда через ноль перешли и торгуемся дальше за право заключить договор. Понятие, которое дается в 223-м законе, что такое аукцион. Под аукционом поднимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо заявка, которого соответствует требованиям, опять же, всегда. Здесь, если вы не будете соответствовать требованиям, в 223 и 44, к сожалению, победителем вы не станете. Установлена документация о закупке и которая предложила наиболее низкую цену договора. Путем снижения начальной максимальной цены договора указанной в извещении проведения аукциона на установленную документацию о закупке величину, то есть на шаг аукциона. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Переходим через ноль и дальше пошли э, наверх. В этом случае победителем аукциона признается лицо заявки, которое соответствует требованиям, опять же, обязательно установлена документация о закупке, и которая предложила наиболее высокую цену за право заключить договор. Ну, пока, я думаю, вопросов не возникает с терминологией. Конкурс ⁇ это соответствие заявки плюс соответствие всем критериям, лучшие критерии, лучшие условия исполнения договора. Аукцион ⁇ это... Наименьшая цена, если переходим через ноль, и э, начинается аукцион э, за право исключения договор, то цена, ну, соответственно, наибольшая. И вот э, две такие... Э, да, про переход через ноль, э, ну, давайте пару слов расскажу. Есть э, определенные виды, э, определенные отрасли, в которых в принципе, очень часто встречается переход через ноль. Не все заказчики прописывают как-то подробно, что это именно будет договор на именно будет аукцион за право или просто аукцион по конкретному предмету договора или контракта, но всегда есть такая возможность. То есть вы шагом аукциона снижаете, снижаете, снижаетесь таким закупкам, по каким это происходит, например, перевозки когда, ну, там немножечко другой интерес у участников. Бывает такое, что вот в практике был один участник, он был новичок, и ему необходимо было несколько контрактов, чтобы потом использовать это в качестве добросовестности. И это был обычный контракт на закупку концтоваров. И вот участник торговался, торговался, снижался, снижался, другие тоже снижались, а, дошли до нуля, и дальше таким же шагом аукцион оно идет на повышение. То есть там начальная максимальная цена например, была, условно скажем, 100 рублей, за 100 рублей заказчику а, нужно было купить там, ручки, карандаши и тетрадки. А, все торговали, снижались до 50, там, до 30, до 10, а, дальше участник перешел через номер и сказал, что а я привезу вам ручки, карандаши и тетрадки и сам еще доплачу 100 рублей. Вот. Реальная история, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Заказчик говорит, что и качество было неплохое. Но вот просто в данном случае участник нарабатывал добросовестность. Это не запрещено законом. Это было личное желание участника и его выгода с точки зрения такой, что он потом использовал эту добросовестность а, и получал определенные преференции при этом. Но также существует там, допустим, по вывозу отходов, насколько я знаю, да, дали товар, доплатили, да, да причем несколько раз это происходило, заказчик, заказчику настолько это понравилось, что в следующий раз, когда не вышел этот участник и не стал снижаться, он, конечно, уже, эх, жаль. А, так с поставщиком, который предложил наибольшую цену на заключение договора, на какую стоимость заключается контракт на поставку. Это все прописывается непосредственно заказчиком, то есть в проекте контракта обязательно оставляется пустое место, и дальше заказчик туда прописывает, что цена контракта, ну вот непосредственно так, как ему оператор электронной площадки выдает то есть, ну, там, допустим, если он на 100 рублей, да, плюс ушел, то цена контракта так и прописывается, что на 100 рублей, на что а, выплачивает ее не заказчик, а ну, на право заключить контракт, получается, да, то вы платите, получается, за право, этот договор а немножечко меняется вот сама формулировка непосредственно контракт то есть контракт не на закупку канцелярских товаров а контракт на право заключить э, контракт на право заключения вот этого контракта а, то есть вы за, за это право заключить платите эту стоимость стоимость она фиксируется стоимость фиксируется всегда что одни меньше что одни больше по всем электронным видам, потому что у нас сейчас закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства по 2 2 3 проводятся на федеральных электронных площадках, все закупки по 44-му проводятся на федеральных электронных площадках, и все переведено в электронную форму, что касается закупок СМСП по 2-2-3, что касается всех видов по 44-му, они все электронные, поэтому все фиксируется непосредственно оператором. И мы сейчас приходим к тому, что у заказчика максимально отбирают какой-то вот в этом плане человеческий фактор, То есть максимально все выгружается уже предзаполненное. Да? Там вот если протокол какой-то, он уже предзаполнен. добиваются только фактические основания. Если это проект контракта, он тоже с станет вообще электронным. А, ну, это мы немножко в другую тему углубились, факт остается фактом относительно вашего вопроса, что да, там многое фиксируется вот по той непосредственной стоимости, которую вы даете, меньше или меньше. Да, давайте перейдем дальше по запросу котировок и запросу предложений. В 223-м законе, на мой личный субъективный взгляд, используются эти виды больше. Ну, от заказчика к заказчику там, конечно, разный крем встречается, но вот в общей массе, когда я глазами поставщика на это смотрела, или, может я не знаю специфика моих закупок, так было устроено, больше я участвовала в запросах котировок, запросах предложений. Это такие условно облегченные формы конкурса и аукционов. Вот запрос котировок, он похож на аукцион, потому что в принципе там наиболее низкой цены. При этом вы должны соответствовать, конечно же, ваши заявки должны соответствовать всем требованиям, которые установлены в извещении. Вот запрос котировок, он не предполагает документацию в 23 третьем законе, хотя все равно многие заказчики крепят документацию. Ну, там в извещении обычно все указывают. Договоры тоже, даже к но многие документации это тоже называют. Вот здесь обратите внимание, это посредством определения уже видно. То есть заявка должна соответствовать не документации как предыдущих определений, а извещения. Ну и содержит наиболее низкую цену договора. Дальше запрос предложений. Вот запрос предложений, на мой опять же субъективный взгляд, он а, облегченная форма конкурса. Почему? Потому что здесь тоже есть критерии, здесь тоже нужно соответствовать всем критериям, и побеждает тот, чьи критерии окажутся лучше. Значит, это форма торгов, при которой победителем запроса предложения признается участие в закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями определенной документации. Здесь опять же есть документация о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации содержит лучшие условия поставки товара, выполнения работ и оказания услуг. Ну вот такие вот облегченные формы. А, так, по а, переточку мы с вами вернемся дальше и будем говорить уже отдельно по 2, 2, 3, по 4, 4. Сейчас мы проговорим, раз уж речь у нас зашла по определению, далеко ходить не будем, тем более, что они ну, а, немножко похожи. И вообще, в принципе, вот, вы, вы не увидите чего-то радикально отличающегося именно по процедуре да, в 44 и в 223-м. Там, конечно, есть свои нюансы, но вот в целом они... Значит, конкурентные способы определения поставщиков – это не торги. Но, в принципе, к можно так называть, но в 44-м понятия такого даже не будет. Здесь введено понятие конкурентные, закон, конкурентные способы определения поставщиков. Вот непосредственно в 24-й статье они поименуются. Конкурентными способами определения поставщиков подрядчиков и исполнителей являются конкурсы, их разновидности, опять же, открытый конкурс, конкурсы обычные, участников конкурс закрытый конкурс и так далее закрытые эти все процедуры это аукционы электронный аукцион, закрытый аукцион запрос котировок запрос предложений ну вот в принципе все то же самое в электронной форме проводится открытый конкурс конкурс ограниченных участников открытый конкурс электронный аукцион запрос котировок запрос предложений ну и закрытые электронные процедуры. То есть 44-й у нас закон максимально насколько мог, перешел на электронные способы закупки. Теперь что такое конкурс? Под конкурсом 44-м законе в 44 контрактной системе называется способ определения поставщика, при котором победителем признается участие в закупке, лучшие условия исполнения контракта. Конечно же, вы тоже должны соответствовать э, и критериям, всем, и единым требованиям, которые к вам применяются. Это тоже есть. Э, вот, тем не менее, такое довольно краткое, но понятное определение дается в 24 четвертой статье 44-го детали. Когда аукционом понимает способ определения поставщика, при котором удивительным признается участие в закупке, который предложил более низкую цену контракта. Или наименьшую сумму цен единиц товаров, работы, услуг. Ну, то есть критерий, самая низкая цена. Кто-то побеждает. Здесь тоже бывает история с переходом через. А, так, запрос котировок и запрос предложений в электронной форме по 44-му федеральному закону. Все аналогично. Вот. Все аналогично. Способ определения поставщика, при котором информация о закупке сообщается неограниченным не кругом путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировки. Здесь тоже нет документации, но многие ее туда предъявляют. Победителям. Такого запроса признается участник закупки, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц, если эта закупка была по единице товара работы услуги, и соответствующие требованиям, установленным в извещении о запроса котировок в электронной форме. Аналогично то же самое, на мой взгляд, это такая вот упрощенная форма аукциона. Под запросом предложений в электронной форме занимается способ определения поставщика, при котором информация о закупке сообщается заказчикам неограниченным кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения документации. Здесь тоже документация уже есть о проведении запроса предложений в электронной форме, и победителем такого запроса признается участник, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком. Требования к товару, работе или услуге. Здесь появляются критерии аналогично конкурсу и окончательное предложение. А, вот переходим к этому самому окончательному предложению. Что такое переторжка? Ну, переторжка, это вот мое личное определение, которое я для вас сформулировала. Улучшение цены и, или условий контракта или договора. Оно у меня очень емкое, распространяющееся на 44-й и на 223-й. Почему? Потому что я употребляю в этом определении контракт, который в контрактной стиме, договор, который в 223. А, значит, подача этого окончательного предложения это ваше право, это не обязанность. А, на передошку, вот, например, в 44 м законе в конкурсе, да, а в 44-м есть этот этап и в конкурсе электронном, и в запросе предложения электронного. Этот этап он обязательный. То есть в процедуре предусмотрено определенное время, процессуальное, которое дается на этот этап. То есть заказчик, когда размещает процедуру, он обязательно в функциональной карте в документации указывает, что у вас подача заявки происходит с такого-то числа до такого-то числа, дальше такое-то время идет переторжка, но вы не везде, кстати, увидите вот именно этот термин переторжка, больше он встречается в 2023, вот вы даже по терминологии уже поняли, что в 44 это окончательное предложение, в принципе, оно в терминах и в 2023 звучит как окончательное предложение, но в некоторых положениях заказчиков переторжка может встретиться вот именно как этап, этап переторжка, так и называется, 44 Но все понимают, что вот подача окончательных предложений – это и есть переторжка. То есть вы изначально что-то подали, дальше у вас есть в конкурсе в электронном 44 обязательно, в запросе предложения электронный 44 обязательно, этап подачи окончательных предложений, этап переторжка, когда вы можете улучшить, улучшить цену или условия договора. И вот эти… Улучшенные характеристики, подачи окончательного предложения, оно и будет играть существенную роль именно в определении победителя. Вот там привязано это к окончательным предложениям. Если вы не хотите улучшать, вы изначально подали предложение, которое вас устраивает, тогда ваше первоначальное предложение, оно будет считаться вашим окончательным. Ничего доподавать да специально на этом этапе не нужно, это ваше право, а не обязанность. В 323-м, в принципе, вы можете в разных способах закупки встретить вот этот этап переторжки. Это уже зависит непосредственно от э, заказчика, от его положения, от того, как оно написано, какие этапы, таких, э, в каких встречаются процедурах, поэтому. Поэтому это уже непосредственно у каждого заказчика нужно считать внимательно смотреть. Теперь мы с вами переходим еще к одному определению, тоже, на мой взгляд, оно достаточно такое интересное и фундаментальное. А кто же может участвовать в закупках? Что такое участник закупки в 44-м законе? Вот смотрите, как интересно. А в третьей статье 44 закона устанавливается, что участник закупки – это любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала, за исключением а, юридического лица, ну, в общем, вместо которого там, да, в соответствии с пунктами да, в общем, главное, чтобы вы были не офшором, не офшорной компанией или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. То есть любое юридическое а любое физическое лицо может быть часть закупки по 44-му закону. Главное, чтобы мы были не офшорными. А что такое участник закупки в 223-м федеральном законе? Смотрите, часть 5 статьи 3. 23 закона дает определение. Частником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц. Вот смотрите, здесь предусмотрено коллективную часть. Здесь можно на стороне одного участника быть коллективом. Причем некоторые заказчики в положениях отдельно прописывают прям целые главы для вот этих коллективных участников выступающих на стороне одного участника накупки, независимо от организационной правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, которые выступают на стороне одного участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько, несколько индивидуальных предпринимателей, предприниматели, выступающих на стороне одного участника закупки. Здесь можно быть офшорной организацией. Это не запрещается как мы видим в специальном 223. Здесь можно быть участниками, вступающими в группы и выступающими на стороне одного участника. Вот в 44. законе такого нет, такой практики нет. Там есть немножко другое, там есть совместный закон когда объединяются заказчики в группы и закупают для себя совместными закупками, а вот участники нет, не объединяются, 2, 2, 3 можно, 2, 2 3, можно не это, кстати, очень хорошая практика, когда чего-то вот, одного не хватает, другой его балансирует, на мой взгляд, здорово и достаточно удобно. Ну, в 44-м... В этом плане, в плане балансировки, отдают на обычно. Если что-то выигрывается большое, то на отдают, потому что заказчики выделяют, иногда закон обязан делать в некоторых моментах, выделяют то, что должно пойти на супподряд. с Так, Теперь переходим вот к такому к практическому моменту, Этой всей истории участия в закупке. С чего начинаем? Начинаем, э, мы всегда с э, я, например, лично всегда. Не знаю, у других может быть не так. Я начинаю с оценки рисков. Э, с оценки рисков, с расчета издержек. Почему? Потому что начальная максимальная цена контракта и начальная максимальная цена договора, она может в себе содержать, во-первых, не все, может быть, не все осмечено. И вы должны понимать, что если вы выходите на закупку, если вы подаете заявку, то вы декларируете, как бы проявляете свое желание в ней участвовать, и вы соглашаетесь со всем тем. Что указано в извещении, в документации, в проекте контракта или договора, какие закупки, вы должны это четко и конкретно понимать, потому что а, сейчас тренд а, по 44-му закону, например, складывается такой, что хотят распространить а, обязанность по заключению контракта не только первого, у победителей, да, хотят распространить это до третьего участника, например, что это будет обязанность заключения контракта, а не право. То есть ты победитель, если, если у тебя первый номер, да, тебя признали победителем, ты обязан заключить контракт. Если ты второй участник, то с победителем что-то случилось, он что показался или попал в реестр на образовательную то у тебя уже спросят, а хочешь ты заключить контракт или нет, это сейчас. Вот хотят распространить обязанность заключения контракта. То есть вот вы именно на этом этапе, на этапе оценки должны понимать, я вообще хочу, я вообще готов к заключению или нет. Отражается ли на репутации компании неоднократное участие в конкурсе, но без побед? То есть финальное предложение не мое. Репутация компании. Вы затронули очень интересную тему. Немножечко не вот в рамках конечно, того, о чем я сейчас говорю. Это трендовая тема. Если я правильно понимаю вектор этого вопроса. Репутация. Сейчас очень активно говорится в антимонопольной службе, в предначействии, в общем, у регуляторов контрактной системы, 23-го федерального закона о таком понятии как рейтинг деловой репутации. На сегодняшний день этого понятия нет. И заказчики по, например, 44-му закону, 44-й закон это очень такой конкретный и детально проработанный с процессуальной точки зрения закон. То есть там заказчик всегда в рамках. У него нет возможности как-то дополнительно оценивать вашу репутацию то есть если вы не победитель если у вас нет в реестре контрактов записей успешно исполненных контрактов которые вы в дальнейшем в конкурсе укладываете и это является ну, непосредственными критериями которые от вас требуются то заказчик он уже ну, никак вот эту информацию, вашу репутацию того, том, что вы, да, участвовали, вроде как, там, хотя бы с технической точки зрения, да, понимаете, что это такое, контрактная система, нет. Он заключен в рамке 44-го, он никак дополнительно вот, это оценивать не может. В 223-м законе, там, я еще раз повторяю, там положение для каждого заказчика, оно свое. Я лично конкретно не встречала, что там вот оценивают что-то подобное, но не исключаю, что такое может быть жизнь богаче воображения. А, тем не менее, хотят вести такую историю, а, дата вступления порядка 21-22-23 года, когда будет а, в главу угла поставлен рейтинг деловой репутации. Что это такое конкретно? прописанного нормативно-правового акта еще нет. Но предполагается, что это какие-то преференции будут для участников, которые там, хорошо поучаствовали, хорошо исполнили контракт, часто это делают, понимают, что это контрактная система, и, соответственно, получают, там, например, снижение для оплаты обеспечения, заявки, исполнения. Я не знаю, вдруг там что-то пропишут и вот по вашему вопросу, например, когда вы участвовали, но не стали победить, возможно, неизвестно, что там будет прописано, но вот история такая с рейтингом деловой репутации, она сейчас очень активно обсуждается, ее вводят в текст поправок Буквально на этой неделе я читала, что в 223 закон тоже будет вводить 44-й как плотный а вот в рамках данного предложения рассматривается. Ну вот, история она такая, и здесь главное, чтобы участвовали, чтобы была бренция, чтобы хорошо исполняли контракты участники, которые выходят победителями, и, соответственно, тогда они будут иметь определенную бренцию для участия в этом. Так, значит, возвращаясь к теме, к слайду, оцениваем риски. Оцениваем риски очень внимательно, сейчас буквально случай один из жизней затрону, и дальше пойдем побыстрее, по, по, по потому что я прям уже почти 40 минут <с afflicted> говорю и говорю о, о время деньги. Так, значит, в моей практике, когда я была заказчиком, был случай, когда я закупала, это опять что-то было канцелярия или постовары, вот какая-то подобная закупка, и выходит ко мне два участника, я это вижу изначально, и потом происходит так, что это контрактный происходит так, что нет этапа торговой сессии, то есть никто не захотел сделать шаг, есть два участника, соответственно победителем признается тот, кто первый подал свой заявку. Ну, для меня это как для заказчика, в принципе, в этом нет ничего страшного. Ну, не сэкономила я, то есть снижения не было. Ну, такое бывает, это не наказание Заключаю контракт по начальной максимальной цене с участником, который подал свои заявки. Вот я понимаю, что никакой активности дальше нет, то есть там как проект-контракт не просматривается, участник и мы созваниваемся с участником закупки, и участник закупки тоже молодая девушка говорит мне, вы знаете, это что-то очень странное, мы не ожидали, что мы станем победителями, и получилось так, у нас вот в компании, так распределены обязанности, что один отдел он подает заявки, не рассматривая вот содержательную часть, то есть просто по наименованию а, ищутся закупки и по цене. И они не просчитываются. А дальше уже другой отдел, когда заявка подана, они просчитывают, выгодно, не выгодно, участвовать, и уже на этап торговой сессии мы либо выходим, либо нет. Здесь произошло так, что и торговой сессии вообще не было, они стали победителем, они потом посчитали, посмотрели, что они не то что в ноле, не, не в минус идут, если начнут нам действительно все это поставлять. И что же делать? Вот мы обсуждаем. И я говорю, что вы знаете, как бы я вас могу понять, но дело в том, что у меня дальше есть прописанное в законе регламентированное действие. То есть если вы со мной контракт не заключаете и не представляете ничего, то я обязана вас включить в реестре добросовестных поставщиков. Дальше два года вы отдыхаете от закупочной деятельности. Ну вот закон такой, правила такие для меня. Я хочу-не хочу, но это прописано в законе, и я обязана это сделать. Ну, в общем, мы долго обсуждали и рассуждали. Пришлось, конечно, им в ноль сработать и поставить все нам это, но вот этот случай такой действительно запоминающийся. Поэтому и я всегда, если со стороны участника выхожу, то первое, что я делаю, это очень внимательно читаю извещения, документацию, проект контракта. Дальше просчитываются все с экономической точки зрения риски, но главное внимательно все прочитать. Это документы, в которых очень много букв, они неприятные. Это когда видишь эти многостраничные с, там, а, с отсутствием интервалов, то в строках 100, и больше бывает, бывают документы в зависимости от специфики закупки, проектной документации, строительных и так далее. А, но это нужно прочитать это нужно прочитать, и там очень много информации. Я расскажу, расскажу сейчас буквально вот такими э, широкими мазками, да, на что надо смотреть, но с опытом к вам придет э, то, что надо смотреть, и вы будете это уже вот ну, прям интуитивно понимать, где что есть э, Документация, она публична, она бесплатна, она вся есть в едином информационном системе, есть приложение, кстати, мобильное для iPhone, для Android. Кому удобно, может быть, и им пользуетесь в единой система системе или общим сайтом, который на компьютерах есть большая версия. Ну, в общем, и там, и там присутствует документация. В каждой закупке документация это не сложно, она так и называется документация. Вы открываете вкладку, и все документы там находите. Так, дальше. По документации непосредственно. Документация чаще всего, но не всегда, в принципе, это не установлено законодательно, но чаще заказчики бьют на четыре раздела. Это общая часть, в которой они дублируют положение закона или положение своего положения о закупках. Информационная карта, в которой чаще всего прописываются сроки регламентные ограничения что-то конкретное что вот закупки когда какие сроки вы можете запрос на разъяснение документации подать и так далее цена там ну в общем какие-нибудь общие можно дальше это обязательно техническое задание это описание объекта закупки и проект контракта или договора если это закупки которые идут с критериями, то отдельно обязательно еще раздел по критериям вставляется. Что еще? Ну, еще есть раздел по расчету начальными суммонтанцами контракта или договора, это тоже нужно посмотреть, но некоторые заказчики бывают хитрые и размещают туда не конкретно, если там большой номенклатурный ряд, позиция позициям, некоторые это все одно ну, из сумм, а, условные единицы, скажем, размещают. Вот этим, на этом история заканчивается с аналитикой расчета. А, да, рассматривая информационную карту подробно, на что надо обращать внимание? Надо обращать внимание, на, на мой взгляд, опять же субъективный на ограничения для участия в закупке. Ограничений может быть несколько. Вот одно из ограничений, например, это закупки, которые проводятся исключительно для субъектов малого предпринимателя. В чем здесь есть нюанс? Нюанс есть в том, что в 44 законе это закупки, которые с ограничением проводятся для субъектов малого предпринимателя и выделенные определенными. Конференции для них могут участвовать, только субъекты малого предпринимательства Они декларируют о том, что они субъекты малого предпринимательства. Если они задекларировали это не так, то их обязано отстранить участие в этой закупке заказчики. Есть определенный процент от общего объема закупок, который заказчик обязан отдать субъекту малого предпринимательства в 44-м законе. Есть это 15%. Есть по правилам 223 го закона аналогичная норма, но внимание здесь участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства СМСП. Там тоже заказчики обязаны отдать в объеме до 20% от всего объема своего закупания. И вот здесь, внимание, очень часто встречается такая история. Когда вы участвуете и в 223-м, и в 44-м загоне, и все это перемешку, и немножечко происходит путаница вот именно с тем, что в 44-м это СМП, мало только нарушить, а в 223 м это СМСП. Тоже был случай на практике, не у меня, а у моего коллеги, когда э, в 44-м законе участвовали в СМСК, и я думаю, что даже не со злым вымыслом продекларировали, что они, э, субъекты мало поднимают Ну а там же, в принципе, э, сильно не надо задумываться, ты галочку поставил, что ты продекларировал, и все. Ну, это, конечно, там зависит от площадки и так далее. Я сейчас непосредственно про 44 закон говорю, непосредственно про федеральную площадку. Там поставил галочку, продекларировал, что СМП, а дальше этот участник оказался победителем, и заказчик не обязан проверять. Он в принципе, верит тому, что вы э, декларировали, но другой участник, который э, оказался вторым, он начал проверять вот этого первого э, по реестру, это, в принципе, открытые данные, понял, что это судеб немало наследников, и дальше образовался в антибонокольным службу и все в институт по обратно от вот, То есть, э, вы понимаете, да, это может э, проверить ваш конкурент, не обязательно будет делать заказчик, он такой обязанностью не отделен, у него есть право но не обязан. А, так, дальше. По обеспечению заявки тоже обязательно смотрите. По обеспечению заявки это специальный счет должен быть, это банковская гарантия. Вот часто проблемы возникают, до сих пор нет и то спецсчета, то есть оттуда может списаться денежка там, за какой-нибудь иной штраф, то есть этот а, спецсчет, он изначально задумывался как а, счет, который исключительно относится к закупочной деятельности, к сожалению, на практике его иммунитета нет, до сих пор нет. В техническом задании чаще всего возникают вопросы и проблемы с а, единицами измерениями. А, возникают вопросы с тем, что прописывается какой-то товар, который уже, например, снят с производства. Что получается? Получается, что вы подаете свою заявку и соглашаетесь с тем, что там указано. Дальше вы уходите на контракт, подписываете его. Дальше вы не вы, не заказчик не могут вносить туда изменения техническое задание, ни в части единиц, ни в части изменений характеристик товара. Почему? Потому что это будет являться изменением существенных условий, которое запрещено законом. Скорее всего, в положении заказчика прописано в 223 аналогичная норма. Но проблемы, конечно, больше встречаются в контрактной системе. Да, это происходит, потому что дальше, уже после подписания контракта, вы можете это как-то исправить только дополнительным соглашением. А дополнительным соглашением вы можете только улучшить характеристики. Вот когда вы изначально рассматриваете закупку, обращайте внимание на единицы измерения, на товар, на дополнительные какие-то услуги, которые также могут быть где-то э, неосмеченные, прописываться, и значит, что вы тоже с этим всем соглашаетесь. Вот это все лучше э, регулировать на этапе именно э, рассмотрения этой закупки в качестве интересующей вас. И дальше подавать запрос на разъяснение положения документации. Это очень удобно. Слава богу, что пока еще сохранилась эта опция. Никуда ее вроде как не собираются устранять. Вот этой опции очень удобно устранять подобные моменты, подобные отпечатки, недоработки заказчика. Заказчик сам зачастую может не знать о том, что этот товар сняли с производства. Почему? Потому что ну, из года в год плюс-минус знаковое что-то закупается. Бывает так, что у заказчика это просто циркуляция прошлогодних каких технических заданий. Поэтому внимательно смотрите с тем, чтобы дальше не, как бы не войти в такой вот диалог не очень приятный именно по тому, что... Заказчик будет сопротивляться что-то менять и апеллировать тем, что вы прочитали на закупку, а значит, у вас э, должна быть возможность поставить такой товар, который у его а, Проект, контракта или договора. Что там? Обязательно нужно смотреть. Это вот все сейчас вот в части именно оценки риска и аналитики закупочных документаций. Мы с вами проговариваем. Значит, срок исполнения обязательств обязательно в проекте контракта или договора прописывается срок, который вы должны будете исполнить эти обязательства. Если вы их не сможете исполнить в этот срок, и там вплоть до, до дня, вот к сожалению, это так, тогда вам придется платить пенни за просрочку. Почему вам нужны исполненные контракты, успешно исполненные контракты? Потому что контракт, это тот контракт, который исполнен без пени. Если вы просрочены на один день, вам а, они будут начисляться, вы даже, э, возможно, сможете с кем-то из заказчиков договориться, э, ну, там, скорее всего, по 2-2-3, потому что в 44-м законе заказчиков э, как бы этим сильно пугают, и когда приходит контролер, первое. Второе, что они смотрят, это начисление пенни. И если бени не начислены даже за просрочку, там три дня у меня практически было, мне э, казначейство, еще казначейство, по-моему, проверяло тогда, они заставили меня в рамках проверки подать иск на э, то, чтобы судебным путем эти бени вернуть. Э, поэтому обязательно нужно смотреть на диск. Если вы понимаете, что вы в его не укладываетесь, то вы должны сразу же понимать, что это будет для вас уже неуспешно сходить контракт. Ну, такое тоже иногда бывает. выгодно Постройки, например, вот, на мой взгляд, крайне редко встречается, что что-то укладывается в сроки, что-то укладывается в проекты вообще. Поэтому все, что вам выгодно и все, что на ваш личный взгляд и опыт считается рентабельным, вот за это вы должны играться. А там, где вы видите изначально не невыполнение сроков, очень внимательно срок. занимаетесь. Ну, а такое часто бывает, во-первых, это связано с тем, что деньги, например, заказчикам приходят достаточно поздно, Кассовое неисполнение бывает у непосредственно уже федеральных органов исполнительной власти, они переграсывают какие-то целевые субсидии между своими а, подведомственными учреждениями. Это приходит довольно поздно. Соответственно, пока процедура пройдет вся а, закупочная, и там уже остается несколько ничего на то, чтобы а, контракт исполнить. Заказчики иногда сами уговаривают и а, ищут участников, чтобы кто-то вышел, кто-то исполнил. Это тоже бывает. Uh, график поставки тоже история, с которой uh, пытаются бороться, но иногда с этим ничего не сделать, потому что есть отдельный вид такой, который называется закупки с неопределенным объемом, когда заказчик сам изначально не знает, а сколько ему и чего потребуется, он знает, плюс-минус общий объем, день выделены на это, и прописывают такую фразу, что, например, по заявкам заказчика не будет требоваться данный товар. Вот здесь очень сложно просчитать, а сколько будет этих заявок, а как часто они будут поступать там, на сходную логистику, понятно, как рассчитывать. Вот на это нужно обратить внимание, это риск ваш, предпринимательский риск, если вы будете на подобную закупку. Поэтому нужно готовить. Теперь о положении о закупках, котором я со второго слайда начала говорить. Где его искать? Я сделала небольшую такую инструкцию, в принципе, ничего сложного в этом нет, но некоторые участники, особенно новенькие, они просто не понимают, а где его искать. Нам нужно пройти по нескольким декладкам. Я думаю, что организаторы вышлют эту инструкцию, которую я подготовила там, пояснениями и скриншотами того, где это искать. Каждый заказчик, работающий по 223, обязан выкладывать и опубличивать свое положение о закупках, размещать его в единой информационной системе. Оно там есть, и обязательно, когда вы участвуете в закупке заказчика 223, прежде чем читать его даже документацию о закупке, я вам очень советую, настоятельно советую, почитайте сначала положение. Вы много интересного, скорее всего, там найдете. Я каждый раз нахожу много интересного в положении заказчика. И вы должны понимать, что вот положение закупки заказчика по 223 это тот его закон, который может быть. Это положение написано а, по а, таким, по рамкам 223 федерального закона. Но 223 закон, он более мягкий, он не такой зарегулированный как 44 он дает заказчику э, некую больность, э, некий творческий полет мысли, когда заказчик э, может этим воспользоваться правильно. И вот он пишет свое положение и живет по нему и осуществляет свою закупочную деятельность непосредственно по этому положению. Поэтому если это 223, то сначала читайте положение. Дальше вы читаете уже непосредственно, документацию о закупке или идущей. Так, что еще, что еще важно знать, когда мы подаем заявку на участие в торгах? Значит, начинаем подготовку заявки на участие в закупке. Проверяем необходимую сумму на спецсчете, если у нас обеспечение заявки, чем заплатить оплату тарифа электронной площадки, если это и федеральные площадки, если это, и какие-то не смс шные процедуры. Обращаем внимание на срок окончания подачи заявок. Советую вам не откладываться на последний день, но ну, чаще это все, всегда так и происходит. Тем не менее, это связано с а, нестабильной работой единой информационной системы, даже счетная палата в своих отчетах посчитала, что достаточно большой процент времени общего единственной система не работает к ЕИСУ привязаны сайты операторов электронных площадок. Они работают стабильнее, намного и качественнее, но иногда и у них возникают проблемы. Я, как штатный сотрудник одной из электронных, из электронных площадок, могу сказать, что такое редко-редко, но тоже иногда бывает. В информационной карте, документации, либо увещения о закупке если это запрос котировал, обязательно содержится перечень документов, необходимых документов, которые вы должны представить. Вот его вы читаете внимательно. Я для себя лично его копирую в отдельный файл, вот непосредственно перечень документов, которые мне нужны, потом просто выделяю, зачеркиваю, как когда я подготовила каждый из этих документов. Нет, так, так. Я ничего обычно не забываю. Это разные форматы документов. Некоторые документы вы непосредственно при регистрации крипте если это 44-й закон, то вам необходимо изначально вернуться, зарегистрироваться что-то у вас будет там. Обязательно не забывайте обновлять и актуализировать эту информацию. Если у вас какие-то изменения прошли в устав, сразу же, вот я не знаю, где-то распечатайте себе, если вы часто участвуете в... Закупках в торгах, пожалуйста, актуализируйте. Очень много сейчас случаев, когда попадает из-за неактуальной информации по каким-то уставным документам. А, какой риск? Если вас по вторым частям в течение одного квартала заказчик отклоняет по разным закупкам а, по трем, подряд вот, а, обеспечение третьей закупки оно, а, уходит в счет заказчика. Вот у меня есть один случай, когда там было очень большое обеспечение, которое составляло 5 миллионов и помните неактуализированные места. Очень неприятная история. Поэтому актуализируйте. А, есть моменты, которые непосредственно, конечно же, готовятся перед каждой закупкой. Это заявка ваша. А Черно-белый скан, да, вы подписываете это электронно своей подписью, Это есть измерение, там не ничего. Это в 44-м, а если какие-то обязательные там условия по 223-м, вот здесь я не берусь, потому что я еще раз говорю, 2, 3, жизнь подачи воображения. Вот в 44-м там, в Беруси, может, черно-белый, не встречала нигде обязательные требования в а, дополнительном так, что еще? Достаточно большое количество информации вы представляете путем проставления галочек, то есть как это называется, при помощи программно-аппаратных средств электронной площадки. Вот там тоже обращайте внимание, какие галочки и куда вы ставите. К вопросу о том, чтобы СМП или СМСП я вам пример ярким уже привела. Это могут быть и другие примеры, которые связаны, например, с едиными требованиями, они есть, поименованы непосредственно статьей 44 закона 31 единое требование. Аналогичные чаще всего встречаются и в законах по 2.2.3, где вы декларируете, что вы хороший участник и не были связаны с экономическим что у вас нет задолженности, больших там по налогам и так далее. Вот вы все это представляете. Да, я соответствую. Главное, чтобы вы по факту соответствовали всему этому перечню. Дальше. Из чего состоит сама заявка? Сама заявка состоит из нескольких частей. Во-первых, она может состоять только из одной части, самой заявки и заявки, может может состоять из первой-второй части ЦНЭТ, зависит уже непосредственно от видов, от способов закупки. Да? Значит, если это в 44-м законе открытый конкурс в электронной форме, то это первая, вторая часть предложения оценки. Здесь очень внимательно нужно быть составу документации которая содержится в каждой из частей например по открытому подручке в электронной форме прямо в тексте закона прописано что в первой части не допускается информация о цене и э, никакая информация об участниках закупки в первой части этого не должно быть это основание для отклонения вас это не прописано вот так подробно, почему, потому что это достаточно новая норма, ну, как два года назад вступила в силу, когда прописывали вот именно эту процедуру, открытый конкурс в электронной формы. Вот это есть. Но В принципе, эти части между собой мешать нельзя, не надо, вот. Отдельно первая, отдельно вторая. Отдельный набор документов для первой, отдельно для второй. Многие споры и по 2, 2, 3 встречаются, потому что там, допустим, участник некорректно прочитал инструкции, из одной части засунул в другую, часть заполнил что-то. Вот вы должны для себя понять, что первая часть ⁇ это условно ответ на вопрос, что? Это сведения о товаре. Работе. Вторая часть ⁇ это условно ответ на вопрос, кто сведения про вас, про участника. В электронном аукционе первая и вторая часть. дальше вы в результате торговой сессии подаете свои предложения. Запрос котировок – это предложение ваше и предложение цене, то есть сама заявка на цена. Ну и запрос предложения – это предложение ваше о товаровой услуге, предложение о цене, ну и окончательное предложение, которое в ходе передложки тоже возможно. Полезен был бы вебинар на тему оказания услуг и а передачи не это нашим организаторам. Дальше. Обращайте обязательно внимание на инструкцию по заполнению заявки. Вот раз и к вопросу о том, что в какую часть, и к вопросу о том, что по какой форме нужно делать. Чаще всего, часто, часто, вот так, чаще всего, часто, встречается инструкция по заполнению заявки. Вот ориентируйтесь на, ней, все три, на нее, все требования там прописываются, вот, следуйте эту инструкции. Ну и когда все мы подготовили документы, все списки вычеркнули, выделили, что мы подготовили, мы несколько раз проверяем, я обычно делаю это раза три, чтобы понять, что у меня все в порядке. Советую вам и для себя, и для заказчика, так будет проще в электронном виде, если это подается, подписывайте файл именно тем, что внутри, чтобы он соответствовал содержательной части. Не обязательно там дальше прописывать сколько листов, но я чаще всего прописываю, что там, допустим, там и 13 листов. Вот, это ваше лицо, в общем, ваша заявка, это ваше лицо, это первое впечатление о вас в заказчике. Я стараюсь в данном случае быть очень идентичной и аккуратной, красиво, красиво и правильно подписывать файлы. Мне самой так удобно, так удобно Так, дальше, ну плюс-минус по интерфейсу площадки все они похожи, то есть там где-то может быть другого цвета кнопка или в другом месте, но вы всегда ее найдете, кнопку «Подать заявку». Вот прикрепляем все документы, интересующие вас закупка, нажимаем «Подать заявку» и, собственно, ее подаем. Если вы можете подать заявку в любое время, которое вам отведено для подачи, самые минимальный срок это 4 рабочих дня, это условно в 23 законе тех процедурах конкурентов, которые прописывает по своему усмотрению сам заказчик, это запрос целого короткая процедура в 24-м законе, вот короче этого времени может это условно международное положение в деятельности, 4 рабочих дня у вас есть обязательно, но я вам еще раз повторяю, не затягивайте до последнего дня, до последнего часа, я вам советую неоткладываю. Что делать, если вы поспешили и кого-нибудь из себя насмешили? Всегда можно отозвать свою заявку, внести какие-то корректировки и обратно ее подать. За это там, дополнительный день зимает, можно несколько раз делать, вас никто не ограничивает. Но подать вы можете только одну заявку. Вас ограничит этим и оператор электронной площадки. Он просто технически вам такую возможность не даст две одинаковые, две заявки, на одну, не одинаковые две заявки на одну конкурсную процедуру подать в конкурсную конкурентную. Вот. Ну и, собственно, когда вы нажали подать заявку, все поля проставили. Интуитивно все понятно, я на одной, на разных площадках работала. Там плюс-минус э, интерфейс э, достаточно дружелюбный везде, если вы где-то что-то забыли, вам напомнят вам дальше, пройти на следующий этап, не дадут, пока вы все там не подпишете, не укажете, галочки не проставите. А, ну, и когда все это будет сделано, собственно, вас известят, операторы электронной площадки, о том, что. Прекрасно, успешно, вот ваш номер, ждите торговые сессии, ну и результаты. Соответственно, на этом первый довольно важный этап будет окончен, который связан с участием в торгах, подачей заявок. Коллеги, на этом у меня по презентации все, я могу поотвечать еще на ваши вопросы, если это... Интересно, если они остались. А, меняется номер, если вы, да, вы что-то корректируете, по-моему, да, у меня лично, ну, меня лично менялось, и это была не федеральная электронная площадка, когда я корректировала несколько раз подряд. А, отзываешь и заново поменишь? Да, уже может быть теперь. первым, если вы к этому. Да, да, не так, ну что, если, если вопросов больше нет, тогда я с вами прощаюсь, презентация вам будет, как всегда, направлена организаторами, инструкция по тому, как искать положение заказчика тоже будет направлена. Спасибо большое, что слушали, хорошего вам дня и успешных закупок. До свидания.